Мы так рады, что вы с нами на программе «Иисус Целитель». Мы замечательно проводим время, изучая Слово. Вместе с вами мы верим об ответах для вас. Аминь. И призываем вас подключить свою веру к тому Слову, которое вы услышите, чтобы лучше исполнять его и приносить больше плодов веры. Аминь. Мы изучаем тему ума, потому что ум есть у каждого из нас. Слушатели в студии, вы же свой не оставили дома? Нет, он у нас у всех с собой, ваш ум с вами, где бы вы ни были. Вы можете оставить любимое украшение, любимый галстук или сумочку. Надеюсь, вы не оставите любимого ребенка. Шучу. Но ум вы берете с собой всегда. Вам от него никуда не деться. Так позаботьтесь о том, чтобы правильно обращаться со своим умом. Потому что вам в наследие достался здравый ум. То наследие во Христе, которое Иисус нам обеспечил, которое Бог нам дал, включает в себя здравый ум. Во втором Тимофею 1.7 Павел пишет, «Ибо Бог не дал нам духа страха, но силы, или власти, и любви, и здравого ума». Здравый ум принадлежит нам с момента рождения свыше, и нам нужно научиться им распоряжаться. Нам нужно научиться правильно обращаться со здравым умом, потому что при неправильном обращении он будет не таким, каким Бог его задумал. В расширенном переводе Библии здравый ум описан как «спокойный, уравновешенный, дисциплинированный и владеющий собой». Послушайте, здравый ум находится под вашим контролем, в вашем распоряжении. Вы — хранитель здравого ума, который Бог вам дал. Аминь. И вы не можете сидеть сложа руки, говоря, «О, Боже, сделай что-то с моим умом». Он уже сделал. Он дал вам здравый ум. А также Он дал вам пищу для ума, Слово, Его собственные мысли для вашего ума. Вы только подумайте, это же просто замечательно. Но нам нужно активно использовать Слово выполнять свою часть, обновляя ум, как питая свой здравый ум мыслями Слова, постоянно вкладывая в него Божьи мысли, аминь, произнося их, думая их, размышляя о них и действуя соответственно. Чтобы наслаждаться данным нам здравым умом, помимо обновления ума, нам нужно научиться стоять на своем, столкнувшись с противостоянием. На самом деле, вы не сможете далеко продвинуться в обновлении ума, пока не научитесь отстаивать свою позицию. Здравый ум применяет победу, одержанную Иисусом. Так что нам нужно уметь стоять на своем. И в Ефесянам 6.10 Павел пишет, «Наконец, братья мои, посмотрите, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». В предыдущем эпизоде мы рассуждали, что значит «быть сильными в Господе». Ну, Господь и Его Слово едины, так что быть сильными в Господе – это быть сильными в Слове. Или быть полными Слова. Быть полными Слова. Если вы полны Слова, оно доминирует в вас. Вы ставите его на первое место в своей повседневной жизни. Оно диктует и в точности определяет, что вы допускаете в свою жизнь. Аминь. И Павел сказал не только быть сильными в Господе, но и в могуществе силы Его. Могущество силы Его – это Дух Святой. Так что слова Павла можно прочитать следующим образом. «Будьте полны Слова и будьте полны Духа Святого, потому что, когда мы полны, мы способны смело противостоять чему угодно» любой оппозиции, любому противнику, любому испытанию, и быть непоколебимыми. Нас не сдвинуть с победы, которую Иисус нам дал, и нас не поколебать в здравости ума. А здравость – одна из мишеней врага. Если вы еще не успели, вам было бы полезно посмотреть предыдущий эпизод, так как у нас нет времени повторять все, что мы в нем обсуждали. Мы начали рассматривать, что значит быть полными Духа или исполняться Духом Святым. Во второй главе Деяний говорится о том, как 120 учеников вместе находились в горнице, «И сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра». И в четвертом стихе написано, что они все исполнились Духа Святого. А о том, что делают люди, исполненные Духа Святого, говорит следующая фраза. «И начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Заметьте, как они наполнились. Они говорили на иных языках. Вот что произошло при наполнении. Они говорили на иных языках. Как же нам продолжать наполняться каждый день своей жизни, говоря на иных языках? Говорение на иных языках – это основной способ исполнения Духом Святым. Аминь. Аллилуйя. И мы уже говорили, что суть не просто в поддержании вчерашнего наполнения. Через всю книгу деяний мы видим, как Дух Святой снова и снова сходил на разных учеников и апостолов, и они все исполнялись. Знаете, можно наполнить кувшин водой. Но, когда из него выливают воду, он не остается полным. Его заново нужно наполнять. Так и вы, сосуд, который в течение дня нужно снова наполнять. Потому что вы выливаете эту воду. Вы выливаете ее, применяя свою власть, исполняя Слово. Высвобождая веру, вы выливаете ее, а потому нужно снова наполняться. Так что суть не в поддержании вчерашнего наполнения, а в свежем наполнении каждый день. А теперь позвольте кое-что разъяснить, потому что не все это знают. Как только человек рождается свыше, Дух Святой поселяется в нем. В каждом верующем обитает Дух Святой. Но четвертая глава Деяний говорит о том, что помимо обитания в нас Духа Святого, есть еще и исполнение им. Это то, что произошло в день Пятидесятницы. Они исполнились. Итак, каждый христианин рожден от Духа. В нем обитает Дух Святой, который свидетельствует ему, что он Дитя Божье. В вас обитает Дух Святой, но вам доступно и более глубокое измерение Духа. Исполнение Духом Святым и со знамением говорения на иных языках – это более глубокое измерение того же Духа, который уже обитает в вас. Это наполнение, это более глубокое измерение Его. Аминь. Иисус – это подарок, который принадлежит всему миру. Бог подарил его каждому человеку, который когда-либо жил на этой земле и который еще только будет рожден, всем принадлежит этот подарок от Отца. Конечно, этот подарок нужно принять, так? Но, как только вы рождаетесь свыше, у Иисуса есть дополнительный подарок для вас. Это дар Святого Духа. Аминь. И нужно быть рожденным свыше, чтобы исполниться Духом Святым. Дух Святой должен уже обитать в вас, чтобы вы могли им исполниться. В какой бы церкви вы не родились свыше и не выросли, если вы рождены свыше, Дух Святой обитает в вас, но вам доступно более глубокое измерение Бога, исполнение Духом Святым. Аминь. Теперь обратимся к пятой главе Ефесянам и продолжим рассматривать исполнение Духом. Почему это важно? Потому что, когда мы наполнены, нас нелегко сдвинуть с территории Победы. Аминь. Мы непоколебимы. Если бы тут была какая-то емкость, допустим, большой горшок для посадки дерева. Пустой горшок я могла бы передвинуть, так? Смотря из какого он материала. Если он сделан из легкого материала, да, и из глины тоже. Я многое способна сдвинуть и сдвигала. В служении всегда нужно что-то сдвигать. Положим, это глиняный горшок. Пока он пустой, я могу его передвинуть. Но если его наполнить, я никак не смогу сдвинуть его с места. То, что наполнено, становится непоколебимым. Если вы не хотите, чтобы вас сдвигали обстоятельства, проверки и испытания, рискованно быть не до конца наполненными, потому что тогда вас легче сдвинуть. Вот почему так важно быть полными Слова и полными Духа. В этом наша безопасность. Аминь. Аминь. Итак, Ефесянам 5:18 Павел пишет, «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь, или мы можем сказать, упивайтесь, духом. Аминь». Здесь мы видим предупреждение. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, в английском «излишество». Кто-то может сказать, «Я пью немного вина, и со мной все в порядке». Дело в том, что вино не остановится на достигнутом. Оно увлечет вас в излишество. Любой алкоголь превращается в рабство. Нам нужно очень осознанно подходить к тому, что мы допускаем в свою жизнь, чтобы не впустить что-то, что может взять вверх, и вернуть нас в рабство». Иисус все отдал, чтобы вы были свободны. Никогда не позволяйте ничему связать вас каким-либо образом. Аминь. Итак, Павел говорит, «Не упивайтесь вином, ведущим к излишеству, потому что эти земные вещи всегда приводят к излишеству. Но исполняйтесь Духом, и мы можем сказать, в Котором не бывает излишества». Пьянее от алкогольных напитков, люди утрачивают способности. Не могут нормально ходить, водить машину, не могут даже говорить нормально. Они теряют способности. Однако, чем больше вы наполняетесь Духом Святым, тем более искусными вы становитесь в божественных способностях. Аминь. Позвольте вас спросить, почему люди употребляют алкоголь? Зачастую они ищут облегчения, так? Жизнь трудна, когда не знаешь, что дано тебе в Слове. Наполняясь же Духом, нет необходимости наполняться чем-то другим. Все остальное только разочарует. Аминь. Почему люди употребляют алкоголь и наркотики? Почему они делают что-то, что порабощает их тело? Они не в силах справляться с жизнью на трезвую голову. Послушайте, Бог и не планировал, чтобы вы справлялись с жизнью на трезвую голову. Исполняйтесь Духом! убивайтесь Духом! Наполняйтесь новым вином! Аминь! Бог хочет, чтобы вы были полны но не чем-то неправильным, а правильным. И тот, кто постоянно наполнен Духом, не стремится наполниться чем-то меньшим. Аминь. Итак, в Ефесянам 5.18 сказано «Исполняйтесь Духом». Вот что такое укрепление могуществом сил Его, о котором Павел пишет в Ефесянам 6.10. Грамматическая форма этой фразы «исполняйтесь Духом» В греческом оригинале на самом деле говорит о непрестанном процессе наполнения Духом. Нам нужно постоянно, непрерывно наполняться. Аминь. Не будьте сегодня наполнены, а завтра не совсем наполнены. Как же постоянно быть наполненными? А как вы постоянно снабжаете свой организм водой? Вы пьете. Как же пить Духа? Говоря на иных языках, вы постоянно наполняетесь. Вы можете петь в Духе. На самом деле, новозаветному верующему следует акцентировать жизнь в Духе. Слово говорит нам молиться Духом. Слово говорит нам жить по Духу. Слово говорит нам исполняться Духом. Видите? Новозаветные верующие — это наполненные люди. Аминь. Давайте откроем Луки 4.1. Иоанн, креститель, только что крестил Иисуса в реке Иордан. И посмотрите, Иисус, исполненный Духа Святого, возвратился от Иордана и... «Поведен был Духом». Возьмем только основные слова. «Иисус, исполненный Духа, был поведен». «Иисус, исполненный Духа, был поведен». Легче понимать водительство, когда вы наполнены. Когда вы полны, легче распознавать, как Бог ведет вас, как Дух ведет вас, что Слово говорит вам. Будучи не до конца наполненными, вы рискуете пропустить водительство, а будучи наполненными, легче его понимать. Заметьте, Иисус был исполнен Духа. Аминь. Если Ему нужно было быть полным, и нам нужно быть полными. Аминь. Аллилуйя! Какая честь знать, чем наполняться. Когда вы полны Слова и Духа, не остается абсолютно никакого места для беспокойства. Нет места для страха. Наполняясь тем, что Бог вам предлагает, вы не оставляете никакого места ни для чего, что дьявол пытается вам предложить. Так мыслит здравый ум. Он не позволяет себе жить, не добирая до полноты. Аминь. Потому что знает, что здравость связана с наполненностью. Аминь. Быть полными Слова и полными Духа. Такая честь и привилегия. Аминь. Я пытаюсь понять, двигаться ли нам дальше в этом направлении, потому что об исполнении Духом Святым можно говорить долго, а нам нужно придерживаться курса, акцентируя то, что Павел говорил в Ефесянам 6.10. «Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Как мы уже говорили, быть сильными в Господе и в могуществе силы Его значит быть полными Слова и полными Духа, потому что именно это позволит нам устоять в противостоянии и не уклониться от здравого ума. Аминь. А в продолжение, в Ефесянам 6:11 Павел пишет, «Облекитесь во все оружие Божье». Это часть жизни в здравом уме. Нужно во что-то облечься. Облекитесь во все оружие Божье, чтобы вам можно было стать против козней или стратегий дьявольских. Обратите внимание, у дьявола есть различные стратегии, которые он использует против вас. И я хотела бы затронуть кое-что еще, потому что здесь сокрыто так много истин. Аминь. Стратегии, которые дьявол использует против вас, легко распознать, когда вы наполнены. Наполненность — это не что-то второстепенное. Она имеет решающее значение для постоянной жизни в победе. Аминь. И я хочу, чтобы вы увидели кое-что еще по поводу наполненности. Откроем первую главу послания Иуды». Там всего одна глава, так что долго искать не придется. Иуды 1.20. Иуды 1.20. Здесь написано, «А вы, возлюбленные, Иуда обращается к вам, назидая себя». То есть, строя, созидая себя. Здесь не сказано, что Бог созидает вас. Здесь сказано, назидая себя, на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым. Итак, посвящая время молитве Духом Святым, вы созидаете себя. Ваш дух созидается, заряжается, укрепляется. А заряженный, сильный, Утвержденный и укрепленный Дух не станет жертвой козней и стратегий дьявола против вас. Вы распознаете его умыслы и стратегии, и у вас будет сила им противостать. Аминь. Назидая себя. То есть, от нас самих зависит, насколько мы сильны. Крепость и сила нашего Духа, твердость нашей веры зависит от того, что мы Делаем с тем, что Бог нам дал. А Он дал нам божественную способность говорить на иных языках. Рассмотрим одно из величайших преимуществ говорения на иных языках. Откройте со мной, пожалуйста, 1 Коринфянам 14.2. 2. Коринфянам 14, 2. Павел пишет церкви в Коринфе. Ибо кто говорит на незнакомом языке? Незнакомым для вас, но не для Бога, так? И Павел здесь пишет не об изучении иностранного языка, а о божественной речи, о словах, которые Дух Святой дает вашему Духу, а вы произносите. Ибо кто говорит на незнакомом языке, посмотрите, тот говорит не людям, а Богу потому что никто не понимает Его. Почему? Потому что Он и не говорит людям. Никто не понимает Его. Он тайно говорит Духом. Или, как сказано в одном переводе, Он говорит божественные секреты. Это секрет не для Бога. Это секрет для нас. Это тайна для нас, но не для Бога. Итак, заметьте, кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу. А, посвящая время говорению на иных языках, вы на связи с Богом по прямой линии. Аминь. Много лет назад, во время войны в Персидском заливе в 90-х, американским военачальником был генерал Шварцкопф. Телевизионная съемочная группа приехала брать у него интервью, а его палатка находилась посреди пустыни, и в ней была двуспальная кровать и тумбочка, на которой были лампа, Библия и красный телефон. Репортер спросил генерала, что это за красный телефон? Он ответил, это прямая линия с президентом Соединенных Штатов, потому что президент является главнокомандующим вооруженными силами. Без одобрения президента военачальники ничего не могут делать, потому что президент является главнокомандующим вооруженными силами. И Шварцкопф сказал, в чрезвычайной ситуации или при принятии какого-то решения я могу поднять красную трубку и немедленно связаться с президентом. Я не попаду на помощника, секретаря или советника. На другом конце будет сам президент. Посвящая время говорению на иных языках, вы пользуетесь царским телефоном. Вы созваниваетесь с Богом. Не с Моисеем. Как бы мы его ни ценили, ни с Авраамом, ни с Ангелом, вы созваниваетесь с самим Богом и разговариваете с Ним о божественных тайнах. И не говорите, что это вас не укрепляет. Это прямое общение. Ваш дух, не ваш ум, ваш дух общается с Отцом Духов. У вас есть царский телефон, божественная способность наполняться. Говоря на языках, вы наполняетесь из-за того, с кем вы говорите. Его жизнь течет, изливается в вас. Аминь. Кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу. И вы говорите, как Дух дает вам провещевать. Не ваш ум придумывает эти слова. Это так удивительно. Дух дает вам слова, а вы открываете рот и произносите их. Они исходят из вашего духа в обход ума, потому что вы даже не знаете, что говорите. Так? Вы не учили, не изучали этот язык. Это поразительный божественный способ общения, когда ваш дух напрямую общается с Богом в обход ума. Это не исходит из вашего ума, и ваше мнение на это не влияет. Ваше собственное человеческое мышление, ваш интеллект не влияет на это общение, потому что оно происходит в обход вас. Бог использует вас в обход вашего ума. Он использует ваш дух, использует ваши уста и при этом обходит человеческие рассуждения, человеческие мнения. Он использует нас в обход всего этого. Гениально, не так ли? Бог – небесный гений. Итак, кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его. И знаете, это слово «никто» относится и к вам. Вы не всегда понимаете, что вы говорите Богу. Вы получаете в духе что-то, что еще не дошло до вашего ума. Да. Через это божественное общение Бог передает что-то в ваш дух. Он раскрывает, Он показывает что-то вашему духу. Боже мой, столько еще нужно обсудить, а мы подходим к концу этого эпизода. Так и хочется сказать, а, никуда не расходитесь. Давайте просто останемся и продолжим эту тему. Но обязательно вернитесь в следующий раз. Мы хотим помочь вам узнать и понять так много всего полезного. Итак, говоря на божественном языке, вы используете царский телефон, прямую линию небес. Знаете... У большинства из нас есть мобильные телефоны, и бывает, они не ловят сигнал. А на царской линии никогда не срывается звонок. На ней не бывает слабого сигнала. Аминь. Связь всегда доступна. Молясь Духом Святым, вы созваниваетесь с Богом Отцом. И как я уже говорила, присоединяйтесь к нам в следующий раз. Нам еще столько хорошего предстоит обсудить. Мы так рады, что вы снова с нами на программе Иисус Целитель. Мы замечательно проводим время, и все будет только лучше и лучше и лучше. Дух Божий повел меня учить об уме. И нам очень важно знать, что делать со своей умственной жизнью, потому что от нее никуда не деться. Она всегда с нами. Нам нужно знать как обращаться со здравым умом, который принадлежит нам во Христе. Аминь. В качестве основного места Писания мы используем 2 Тимофею 1.7, с которого мы начинаем каждый эпизод. Павел пишет Тимофею, «Ибо Бог не дал нам духа страха». Просто поразмышляйте об этом. Раз Он не дал нам духа страха, то Он не дал нам ничего, что проистекает из духа страха. Беспокойство, паника, тревога, депрессия. Все это является выражением духа страха. И ничего из этого нам не принадлежит, потому что Бог нам этого не дал. Ибо Бог не дал нам духа страха. Но заметьте, Он дал нам что-то другое. Духа силы. Что это? Это власть. Наша власть заключена в этой силе. И Он дал нам любовь. Божью любовь, не просто человеческую любовь, а любовь самого Бога. И Он также дал нам здравый ум. Он уже дал его нам. Когда? Мы вошли в это наследие и стали Его причастниками в момент рождения свыше. Но теперь нам нужно научиться умело сотрудничать с данным нам здравым умом. Нам всем нужно развивать новые умственные привычки. Аминь. Беспокойство — это просто плохая умственная привычка, верно? А как насчет критичности? Это просто плохая умственная привычка. Жалобы — это плохая умственная привычка. Поэтому нам нужно обновлять свой ум словом, чтобы наслаждаться здравым умом, который Бог нам дал. Аминь. В предыдущих эпизодах мы рассматривали кое-что в шестой главе Ефесянам. Давайте еще раз прочитаем это место Писания. Потому что, чтобы наслаждаться здравым умом, нам нужно уметь отстаивать свою позицию во время противостояния. Применяя победу, данную нам Иисусом, мы не пытаемся одержать победу. Мы стражи порядка, следящие за соблюдением в нашей жизни той победы, которую Иисус одержал и дал нам. Аминь. И для этого жизненно важно обновлять свой ум, то есть перенимать мысли Божьи, мыслить как Бог. И в Ефесянам 6.10 Павел пишет, «Наконец, братья мои, укрепляйтесь Господом». И мы с вами уже говорили о том, что это означает быть полными Его Слова. Чтобы быть сильными в Господе, придется быть сильными в Его образе мышления в Его образе действий. Аминь. Быть сильными в Господе – это быть полными Слова, потому что Господь и Его Слово – одно. Невозможно быть сильными в Господе и слабыми в Слове. Да? Итак, быть сильными в Господе – это быть полными Слова. А затем Павел продолжает, и, укрепляйтесь, могуществом силы Его. Что такое могущество силы Его? Дух Святой – могущество силы Его. Так что мы можем сказать так, будьте полны Слова и будьте полны Духа, и тогда вы сможете успешно противостоять стратегиям и умыслам дьявола, всему, что он ставит у вас на пути, обстоятельствам, испытаниям, тревожным мыслям. Когда вы полны Слова и Духа, у вас не остается места для того, что вам не принадлежит. Аминь. Я говорю о том, что не принадлежит вам во Христе. Аминь. Мы уже немного обсудили наполнение Словом и начали говорить о наполнении Духом. И мы продолжим говорить о том, что такое быть полными Духа. Деяние 2, 4. И исполнились все Духа Святого. Смотрите, и начали говорить на иных языках. Итак, наполненные люди говорили на иных языках как Дух давал им провещевать. Если человек полон Духа, эта полнота будет переливаться через край. Она будет выливаться наружу, в том числе через говорение на иных языках. И впервые исполнившись в той горнице, и исполняясь впоследствии, они говорили на иных языках. Как же постоянно наполняться? Продолжайте говорить на иных языках. Аминь. Это созидает, укрепляет и заряжает ваш дух. А нам так важно созидать, строить, заряжать свой дух. Зачем? Чтобы он лидировал. Чтобы наш дух руководил нами. Когда вы полны Слова и Духа, Ваш дух будет легко не только знать и принимать водительство Господа, но также брать на себя ведущую роль, доминируя над умом и плотью. Аминь. А жизнь Божья начинает проявляться именно тогда, когда ваш дух всем руководит, когда ваш дух доминирует, а не ум, не эмоции, не чувства, не желание плоти. Молясь Духом Святым, вы заряжаетесь, вы строите и назидаете себя на святейшей вере вашей. Давайте еще раз вместе прочитаем это местописание в послании Иуды. Там всего одна глава, и мы прочитаем 20 стих. Иуды 1.20 «А вы, возлюбленные, назидая себя...» Посмотрите на эту фразу «назидая себя». Часто люди ждут, пока Бог укрепит их, а Он говорит «вы укрепляйте себя», потому что Он дал нам чем укреплять себя. Итак, «назидая себя», на чем? «На святейшей вере вашей, молясь Духом Святым». Это такая привилегия. На мой взгляд, молитва Духом Святым или говорение на иных языках Одна из самых недооцененных божественных привилегий верующего. Как мы уже говорили, как только вы родились свыше, Дух Святой поселился в вас. В вас обитает Дух Святой, но вам предложено еще более глубокое измерение Бога, исполнение Духом Святым, и именно это произошло во второй главе «Деяний». Иисус сказал, «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой». Вот почему, когда Павел говорит «Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его», речь идет о наполнении Духом Святым. Аминь. Теперь я хочу, чтобы мы вернулись к посланию к Коринфянам, которое мы рассматривали в предыдущем эпизоде. Первое Коринфянам, 14:2. Павел пишет, Ибо кто говорит на незнакомом языке? Он незнаком для нас, но не для Бога. Говоря об иных языках, мы не говорим о выученном иностранном языке. Мы говорим о божественном языке. Мы говорим о божественном общении. Аминь. Кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу. Посвящая время говорению на иных языках, вы каждый раз непосредственно говорите с Богом. У вас божественная аудиенция с Ним. Аминь. Когда вы говорите на иных языках. И тут сказано, потому что никто не понимает его. Почему люди не понимают эту речь? Ну, во-первых, потому что вы говорите не с людьми, а с Богом. И вы используете Божий язык. Говорение на иных языках – это Божья речь. Иногда это может быть язык, узнаваемый для других людей, язык, известный людям. В слове написано о языках человеческих и ангельских. То есть, вы можете говорить на языке, который неизвестен другим людям, а также на языке, который понятен кому-то другому, но сами вы его никогда не учили. Итак, говорящий на иных языках говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его. Он тайный говорит Духом, или говорит божественные секреты. Для Бога ничто не является тайной, но это тайна для нас. Мне вспоминается случай, произошедший несколько лет назад. Я лежала в постели, и перед тем, как заснуть, просто молилась Духом говорила на иных языках. Для этого не нужно дожидаться посещения церкви или осязаемого Божьего присутствия, Божьего помазания. Вам принадлежит этот дар. На мне сейчас золотой браслет, который мне подарили. То, что мне его подарили, означает, что уже я решаю, как его использовать. Мне не нужно звонить подарившему и спрашивать, «Можно мне надеть то, что вы мне подарили? Можно мне это носить? Если мне что-то подарили, оно уже под моим контролем». Исполнение Духом Святым — это подарок. Написано, «И получите дар Святого Духа». Это подарок. Так что вы можете говорить на иных языках в любое время, когда захотите. Бог ваш отец, и вы можете говорить с Ним в любое время, когда захотите. Аминь. И говоря на иных языках, вы обходите собственные мысли и входите в мысли Бога. Вау. Итак, я лежала в постели и молилась на иных языках. И как я только что объяснила, вы можете делать это в любое время, когда захотите. Вам не нужно ждать, чтобы дух сошел на вас, помазание сошло на вас. Этот дар уже в вас. Аминь. Дух Святой, обитающий в вас, дает вам провещевать. Вам лишь нужно начать подключить свой язык к своему Духу. Итак, я лежала в постели и молилась Духом Святым. И в какой-то момент я увидела мини-видение. Оно просто промелькнуло, как вспышка. В этом видении я увидела, как одна машина ехала по своей полосе, а другая врезалась в нее сбоку, со стороны водителя. Кто-то спросит, какого цвета была машина? Я не знаю. Мне задавали всевозможные вопросы, но тут важно не упустить главное, что Бог пытается показать. Итак, я увидела это, потому что уделила время молитве духом и разговору с Богом. И во время разговора с Богом Дух Святой смог ввести меня в то, что Бог знал. Что Бог знал? Что дьявол что-то подстроил. Я не знала, кто это был. Бог не показал мне, кто это. Я просто увидела, как одна машина врезалась в другую. Но у меня было чувство, что это вопрос жизни и смерти. И я увидела это, потому что уделила время молитве Духом. Молясь Духом, вы разговариваете с Богом и подключаетесь к тому, что Он знает. Он начинает показывать вам то, что Он знает. И Бог показал мне это не для того, чтобы я сказала, «Я это видела». Он показал мне это, чтобы я применила свою власть в отношении того, что я увидела. Потому что Бог знает, что подстроено врагом на земле, но Бог дал власть нам и ему нужно, чтобы кто-то на земле применил свою власть и разобрался с тем, что Богу известно. Понимаете? Итак, я увидела это, потому что уделила время молитве духом, и мой дух назидался, мой дух укреплялся, мой дух был восприимчив. Говоря на иных языках, вы становитесь более чувствительными к Богу, к Духу Святому. Вы становитесь более чувствительными к духовному миру. Посвящая время говорению на иных языках, я была чувствительной к тому, что Бог хотел показать. Итак, я увидела это, молясь Духом. Но, увидев это, я не продолжила молиться Духом. Позвольте мне объяснить, почему. Потому что я не разбираюсь с дьяволом, молясь на языках. С ним я разбираюсь, применяя власть. Говоря на языках, я говорю с Богом, а не с дьяволом. Дьявол не понимает иные языки. Это божественное общение, божественное. И дьявол не приглашен в этот разговор. Говоря с Богом, я была восприимчива к тому, что он знал, и во что он хотел вмешаться. Но ему нужен был кто-то со властью на земле для сотрудничества с тем, что он знал. Итак, говоря на языках, я вошла в дух видения и знания. Я была способна духом видеть и знать определенные вещи, которые я не знала естественным образом, ведь я не знала, кто это. И увидев это, я не продолжила молиться на языках. Я стала применять власть, понимаете? Власть я применяю на английском, потому что я не обращаюсь к дьяволу на языках. На языках я говорю с Богом. Однако, когда вы говорите на языках, Бог может открыть вам что-то о дьяволе, чтобы вы могли применить свою власть. Потому, увидев это, я перестала молиться на языках и применила свою власть, сказав, «Дьявол, убери свои руки от этой ситуации». Мне не нужно было знать имя этого человека, знать, кто это. То, что я увидела, уполномочило меня применить власть. У вас всегда есть власть над вашей жизнью, но у вас нет власти над жизнью кого-то другого. И дьявол может сказать, «У тебя нет власти над этим, ты не знаешь, кто это, возможно, это совершенно незнакомый тебе человек». Но видение дало мне власть. Бог показывает что-то, потому что уполномочивает вас с этим разобраться. Итак, я сказала, «Дьявол, убери свои руки от этой ситуации. Смерть, убери свои руки от этой ситуации. Во имя Иисуса». «Отец, я посылаю небесных ангелов в эту ситуацию, и на руках своих понесут их, да не приткнутся а камень ногою своей». И это все, что я сказала. А затем я проверила свой дух, ведь это я говорила не на языках, а применяя власть. И применив власть, я затем проверила свой дух продолжив молиться духом. Не для того, чтобы разобраться с дьяволом, а чтобы посмотреть, не скажет ли мне Бог что-то еще, что мне нужно сделать. Мне нужно было остаться чувствительной на случай необходимости сделать что-то еще. Поэтому я проверила свой дух, помолившись духом еще немного. Не для того, чтобы разобраться с тем, что я увидела, а чтобы вернуться в общение с отцом и посмотреть, нужно ли что-то еще с моей стороны. Ведь мы соработники у Бога. Ему необходимо, чтобы мы применяли данную нам власть, сотрудничая с Ним. Итак, я еще немного помолилась духом, как бы выставив свою духовную антенну. «Боже, нужно ли тебе, чтобы я еще что-то сказала или сделала в этой ситуации?» И меня отпустила, Так что я просто прославила Господа за Его божественную помощь и пошла спать. Примерно три недели спустя я вернулась из поездки, муж встретил меня дома и сказал, что звонил один из моих близких друзей и сообщил, что другой близкий друг попал в аварию. И он в точности описал то, что я видела. Во время того видения я не знала, что речь идет о ком-то близком, я этого не знала. И я так рада, что я этого не знала. Мне не нужно было это знать. Бог вовлекает нас, не вызывая беспокойства. Он вовлек меня, не вызвав беспокойства по поводу близкого мне человека. А где это в Писании? Он тайны говорит духом. Для меня было тайной. Кто это? Но это не было тайной для Бога. И я так рада, что Бог оставил это в тайне, чтобы враг не мог меня этим беспокоить. Понимаете? Итак, оказалось, что с близким мне человеком в точности произошло то, что я видела в том быстром мини-видении. Приехавшая бригада скорой помощи, увидев машину, сказала, никто не мог выжить в этой аварии и они уже достали мешок для трупа. Им пришлось разрезать машину специальным гидравлическим инструментом, чтобы достать человека. Вытащив же его, они обнаружили, что он получил лишь незначительные повреждения. А при первом взгляде на машину, они сказали, тут никто не мог выжить. Что же произошло? Бог знал. И когда мы применяем свою власть, она все меняет. Именно будучи полны Духа, а, вы начинаете наслаждаться полнотой того, что ваша власть может совершить не только для вас, но и для кого-то другого. Слава Господу! Вот почему Павел сказал, укрепляйтесь Господом и могуществом сил Его. Будьте сильны, будьте полны Слова. Будьте полны Духа, потому что тогда у вас будут победы, которые станут благословением не только для вас, но и для кого-то другого. Как я уже говорила, если вы рождены свыше, Дух Божий обитает в вас. Он живет в вас. Он внутри вас. Он свидетельствует Духу вашему, что вы Дитя Божье. Так что да, Дух Святой обитает в вас. Но, как я уже говорила, быть исполненным Духом – это более глубокое измерение Бога. Иисус – это подарок, который Бог подарил всему миру. Иисус принадлежит всем. Примут они Его когда-нибудь или нет? Он доступен всем, потому что Он – подарок, который Бог никогда не заберет. Так вы родились свыше, потому что Бог подарил вам Иисуса. Для тех же, кто родился свыше, для тех, кто принял дар Иисуса, у Иисуса есть что-то, что предназначено только Его детям, только Его народу, и это дар Святого Духа. Не знаю, как вы, но если мне кто-то говорит, «У меня есть для тебя подарок, хочешь?» Я не отвечаю, «О, нет-нет-нет, забирай его домой». Нет, мне нравятся вещи, мне нравятся подарки. Я с радостью приму подарок. И когда небеса предлагают вам, как Дитю Божьему, подарок, Дар Святого Духа. Этот подарок необходимо принять. Я хочу дать вам такую возможность прямо сейчас исполниться Духом Святым. Как узнать, что вы исполнились? Вы начнете говорить на иных языках. Это льющееся через край проявления, наполнения. Итак, абсолютно в каждом верующем обитает Дух Святой. Но вам доступно и более глубокое измерение — исполнение Духом. Папа Хеги описывал это следующим образом. Рождаясь выше, вы словно выпиваете глоток воды, а исполняясь Духом, вы выпиваете весь стакан. Одним глотком не напиться. Так что вы пьете и пьете. Нам всю оставшуюся жизнь нужно быть исполненными Духа. И потому каждый день мы посвящаем время говорению на языках и наполняемся по-свежему. Суть не в поддержании вчерашнего наполнения, а в постоянном наполнении день за днем. Возможно, вы говорите, «Пастор Нэнси, я рожден свыше, но никогда не слышал об исполнении Духом Святым со знамением говорения на языках». Ну, это вторая глава «Деяний». Начните читать эту главу, и вы узнаете, что ученики были в горнице, и сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились, и исполнились все Духа Святого со знамением говорения на языках. Кто там говорил на языках? Двенадцать учеников, Мария, Мать Иисуса, женщины, которые получили освобождение, они все исполнились. Они не только родились свыше, но и исполнились Духа и заговорили на иных языках. Какой пример для подражания, верно? Иисус сказал, «Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой». Нам нужно быть полными этой силы, потому что она поможет нам устоять пред лицом противостояния и быть непоколебимыми. Людей, полных Слова и Духа, невозможно поколебать, какие бы испытания или обстоятельства ни приходили. Поэтому сейчас я хочу помолиться с теми из вас, кто никогда не исполнялся Духом Святым со знамением говорения на иных языках, но хочет этого. Этот дар вам принадлежит. Аминь. Конечно, для этого нужно быть рожденными свыше. Так что давайте позаботимся о том, чтобы все зрители были рождены свыше. Чтобы подарок исполнения Духом был доступен для вас. Родиться свыше так просто. Пожалуйста, все помолитесь вместе со мной. Скажите, «Отец, я принимаю Иисуса, тот дар, который ты дал каждому человеку. Я принимаю его. Иисус, я называю тебя своим Господом. Я называю тебя своим Спасителем. И я благодарю тебя». За то, что все мое прошлое, все мои грехи омыты Твоей кровью, которая очищает меня. Прямо сейчас я новое творение во Христе. У меня начинается совершенно новая жизнь. Я Дитя Божье. Иисус мой Господь. Бог мой Отец. И я буду жить для Тебя во все дни жизни моей. Иисус... Поскольку теперь я рожден свыше, мне принадлежит еще один дар, дар Святого Духа. Я принимаю его верой прямо сейчас, Дух Святой. Я благодарю Тебя, что Ты не только обитаешь во мне, но и наполняешь меня со знамением, говорением на иных языках. Я принимаю это во имя Иисуса и верой. Я начинаю говорить на иных языках. Начните говорить. Просто начните. Просто позвольте своему языку говорить. Остановимся ненадолго. Я хочу вас немного проинструктировать. Бывает, люди ждут, чтобы слова пришли им на ум. Эти слова не приходят в голову, потому что не она их источник. Они поднимаются из вашего духа. Дух Святой наполняет вас, и провещевание поднимается из вашего духа, и вашему языку хочется что-то сказать, хочется двигаться. Бог не говорит эти слова за вас. Вам нужно открыть свои уста и говорить их. Дух Святой дает провещевание, а мы его произносим. Так что не ждите, пока слова придут вам на ум». Произносите то, что поднимается отсюда. Ваш Дух подключен к вашему языку. Просто начните произносить эти слова. Мы благодарим тебя, Дух Святой. Сейчас, сейчас вы исполнены Духа Святого. Вы можете говорить на языках всегда, когда захотите. Аминь. Аллилуйя. Спасибо Богу за это.